Всем привет, дорогие друзья, Мы находимся на канале Go Play Games. с вами я, София, мы продолжаем, Райз, с Рима, мы у нас, у нас, короче, тут полный звездец, у нас э, сыновья императора, Самадуры, какие-то не ненормальные вообще люди, которые вот избалованы по полной программе, такие все из себя неженькие, вот говнючки Стрелять такие, моему о, есть! есть! Так вот. потеря Нам не остановить их. Нормально, нормально. Должно О, быть это вся британская армия. Я такого никогда не видел. Солдаты! Нас ждет Великая Битва! Они хотят отнять все, что у нас есть! Все, что мы любим! Что ж, пусть приходят! А мы посмотрим, на что они способны! Ээээээ, -э -э -э -э, она нас отшаткнула. Вы, встал! Ох! Встал! Понеслось. Так, ну здоровье я слежу, окей, хорошо. Так, что мы делаем? А, ни одна осадная башня не доберется до стены, но остальные машины продолжат обстрел остановит остановит останови падающие снаряды но осадные башт. так давайте Баллисты! по снарядам по осадным машинам. да да да да да лучше так ближе к как камня, их. туда мне нельзя О, зато я могу вот Это за Освальд, на стене! где о <свеч> Да что же опять-то у меня, менюшка выскакивает меня Ой, спасибо, лучники Так, ищем Ай, подожди, подожди махать Вон еще лестница, вижу Так вот, сбрасываем Вон еще лесенка вижу поражения Дайте знать, когда лучники натянут тетиву! Так, летим! Лучники готовы! Стрелять Так, осадная башня! Лучники, залпами! Куда? кто Приготовьтесь, парни! Так-так-так-так-так-так! Фига себе штука какая, блин! То есть я могу его ломать, что ли? Лучше. Тихо, тихо. Тут приказов. Лучники. Прикройте. Отлично. А, я не ту кнопку Отлично. Во! Ты откуда вылез? Ну-ка. Да, ё-моё! Так, нужно жизнь побольше. Хорош! Лучники готовы! Получи свой миг! Лучники, Постол! Так, отлично! Лестницы! Ищем лестницы! Раз, и все, хорошо! Так, тоже опять. Не по каким машинам. с осадными мы справимся. С в смысле? Они в зоне Каких-то тут, блядь! Вы прикалываетесь! Лестницы, при Не по осадным машинам! Насадные как бы срать! А -а -а! Еще где лестницы? Вон еще лестницы, вижу. Меня. Так, тихо, тихо, тихо. Аж, аж две лестницы. Сразу-то не поражение. Следите, как лучники отянут стерелу. Да подождите. Стреляй, столбов! Столбовай, столбов! Давай, ты спокойно сейчас, на ну, жизни? Ничего не вижу. Стрелять, Ручники, Ручники, так солдати! Укрытие! Укрытие! Так. Хорошо. Где опять эти лестницы? Кажется, а нет, казалось, казалось, что вижу лестницу. Так, подъезжает. Ну давай. Лучники молодцы. О. Где у нас лестницы? А будет сам вперед, господин! Так снова. А Осадной башни нет. Машины. Осадные машины. Баллисты, осадные машины. Ищем лестницы, ищем лестницы. Лестница! Лестница вижу. Вижу, вижу, вижу, вижу. Тихо. Шел он. Там тоже наверняка что-то. Да? Не, нету. Бежим туда, значит, там сейчас появится. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не вижу. Да почти ты, -мо! Вижу, вижу, вижу, еще одна лестница, опять же там же. Готовы! Залпади! Тяга-дюга! ты забежал за меня, а? Рай не так нотка! <съех> ну хотя бы там! Ага, оттуда побежал Там лестница, вон она Вижу, вижу, аж целых две Ну а ч, никто не скинет-то, а? Ну алло Да и убиваю и все одновременно, а? Так, мне нужно посмотреть где еще лестницы. Да. Вроде бы нет. Шанс. Эту башню, и мы осаду. Так, опять приехала. Ой, не в того Лучше уворачиваются на базирке, <связывайте <связывайте <связывайте> <меня>. <связывайте> <связывайте> Отлично На лучика вся надежда Вот, все. один остался Охрана а нажала отлично Барни! Барни! ух смогли выстояли вообще Это убирайтесь отсюда вперед Двигайтесь! Нужно вывести всех по приказу командира Виталиона. Ну, короче, это там сыновья... Нужные ворота захвачены. Город скоро падет. Отправить людей к лодкам. Есть. Короче, это сыновья императора. Там нахерачили всего. Очистите это здание. Как бы его отец был не в восторге. Мне нужно попасть в доки. Есть другой путь? Да, господин, можно срезать через трущобы. Через трущобы он мне туда куда-то показал. А! а через вот эти вот, наверное, он А вот красная тряпочка мне тут висит. Бред идут! Бред идут! Бред идут! Бред идут! Бред то есть там вот эти вот сыновья развязали как раз таки ради своей потехи э, войну. Я так понимаю. Помогите! Блин, я даже не так, тебе помочь, слушай. Лучники! его в костер! Блин, там его можно было, да, зафигачить. Вот так вот. Так. Куда дальше? Где у нас тут красные тряпочки? Наверное, тут сюда куда-то. А, нет, нифига. Значит, тут вот сюда, а тут светлее. И нифига опять. Куда? Вон туда По лестнице Ну, а красная тряпочка у меня висит Теперь тут все по красным тряпочкам ориентироваться? Ага а вот наш герой его на то Да, вот спрыгнет уже, а Да, -мо! Понятно. Да уж, да ты по команде, что ли? Да ⁇ -мо ⁇ вот он тут стоит. Ну ч ⁇ ты попасть не можешь-то? Да, двинить не можешь. казнить будем? Нет, сегодня. Так, понятно, уходим отсюда я к тебе Тогда, может с тобой хотя бы бой получше будет не не так кнопка. ну давай тебя казни раз сам пришел давай да вы достали идите иди сюда Так, нам туда. Ага. Я молю вас, пожалуйста. Ага, хер. А. Я подумала, зачем мне валить этого, если могу убить того. Оказывается, нет, ничего я не могу. Уже. Здоровый такой со шкуры медведя, а? Сюда? Сюда, да, наверно туда дальше. Ага, хер. Куда? А сюда, наверное. Я подумал, там может как-то обойти можно. Я коня рите сейчас, я вот тут Сейчас все будет. Разбейтесь, так, а мы будем выползать куда-то по-другому, да? Может, тут не сдохнем, правда? Давай, давай, Нам, кажется, куда-то наверх надо. Ага. Ай, блин. Хотел убить, не получилось. Да ё-моё. Ты аж офигел, от того, что он начал вдруг внезапно казнить Римлянин, его. О, как мы его быстро раздамажили-то, однако Да, кто следующий? Да, понятно Ой, точно, я же кнопки Я это Казни! Чёрт, он при при пришел в себя раньше Кстати, мы его сейчас Оп, и казним А то он очень нам мешает Та кнопка да что ж такое все не туда бьют-то а. не по тем кнопкам сейчас все будет нормально сколько смертей сколько крови но они-то этого не видят им то весело они просто капризурку свою кидают и им по барабану. Леон отступление. Мы должны отступить к зданию суда. Найдите путь к зданию суда, идем. Господин, мы застряли. Мы здесь уже час. Там залегли лучники. Варвары просто так не сдадутся. Сейчас будем разбираться. этим становям императора им то вот реально по барабану что там как там они дали свой приказ и нормально и если не выполнил как как там это говорится да приказы не обсуждаются если не выполнил приказ просто тебя казнить потому что ты лошара ты не можешь вперед солдаты то что там, я не знаю, это из-за области фантастики что-то это. Нормально. щиты! Нормально! Идем. Готовь щиты! Идём. Сейчас опять будут. Держать щиты! Держать черепаху! Держать! Сука! Этих двоих-то я не так, разы, они опять как-то волнуют Внимание! Держать! Держать! Сейчас я до вас дойду, гады Готовь щиты! Держать черепаху! Ну а вот всё, сволочь трюмы! Бросай! Поднять щиты! Один остался. Там. А, и закидали его просто. Ежик из него сделали, нормально. Кукла Вуду. Затыкали. Солдаты! Соберите выживших и отступайте. Остальным держать мост открытым для отступления. Я встречу Виталиона у здания суда. Есть. Есть. Так, держитесь пока. Я пойду развлекаться. О, уже какой-то повешенный. Ну, что вы, блин? Бой не успел на час уже кого-то повесили. Тут что? А ничего. Мне показалось там проход есть какой-то. Так. Вот сюда, да? По-хорошему получается. Так. Так, контрольную точку уже вам да до, куда-то дошли, молодцы. Подосмотрим. Вот это вот здание сюда у нас получается, да, нам туда. Хорошо, бежим. Приветики. Тебе не попасть в здание сюда, римляне. А ты знаешь, что мне туда надо? Ты нас подслушивал? А я и подставилась. Да опять подставилась. Так, спокойно Вот да блин! Что это за танцы с топором? Да ё-моё! Нормально? Да, опять при припёрнет, да? будешь делать? Повалим. Спокойно. Так. Да -мо, уйди. Так, тут я затормозила, да. Эх. Ладно, мне сейчас, в принципе, ничего не надо. Поэтому катить пока не буду. Ой, просто так оп! Оп! И добили. Так. Забаррикадируйте да этот ход. Мы должны быть готовы к следующему штурму. Мари, пошли. Ты за что, друг тыкаешь? Слава богам. Мы можем немного передохнуть. Пошли, куда? Куда вести тебя? А, он должен меня вести, но он что-то застрял. Йорк пал. Мы должны спасти как можно больше людей. Наше единственное спасение река. Мы вывезем их на корабле из Рима. Он покрыт броней и выдержит все нападения варваров. Нет. Им придется уходить на других лодках. На военном корабле сбежали комнат и его охрана. Они были первыми, кто бежал из гавани, расшвыривая женщин и детей на своем пути. Кто бы сомневался. Что с обороной, солдат? Мы отрезаны от всех районов и пытаемся держать мосты, но большинство людей эвакуировано. Хорошо. Как только все наши будут в безопасности, мы уйдем на последней лодке. Понятно? Есть. Марий, сюда. Вот так вот. Мы должны рассказать об этом Сенату. Комат должен заплатить за свои деяния. Согласен. Ну, сенат, это, конечно, хорошо. Это нужно добраться до сената? Командуй, Мари. Встреть наших солдат на мосту и приведи их. Я буду руководить отсюда. А! Эй, вы! Отступаем! Мы вас вытащим! Я прикрою вас от чемпиона! Солдаты! Перенесите меня на левый берег! Эй, Живо! О, уже побежали Пустики готовы! Нельзя стал по А ч ⁇ это? Нет, не взорвалась, бочка-то. Ежи, мешают Во! подожгла. Они да, валите, валите. Налезьте, вот так вот, вот так вот. Пошли вы отсюда, уходите. Вау. А? Ей, я сделал это! Солдаты Убегаем! Вы никуда не Я сдержу их Пока корабль не будет в безопасности Нет Ты должен уйти Ты должен выжить Сенат выслушает тебя Ты же командир Теперь иди Ну короче, он остался все на смерть тут, на мясорубку. Ну тут задание задержите орду варваров. По идее, я тут должна где-то сдохнуть. Или нет? Или я потом буду смотреть на уплывающий вдаль корабль? Этого надо Не знаю, я бы это перепутал Кнопочки Так Ну мы задерживаем, конечно, как можно парирование ой, не так новка что ж такое-то Я наш компьютер не выдерживает Кусочек ты охраняешь. Двоих идеально отпарировала Эх, не идеально Да э, дать ты по нему-то <пролосление> Ух ты, ё Это новенькая да, прикольно. Ух. <свист> вот, что? О, тоже успел отпарировать. <свист> рано нажала так, так. Ну, скажи что это последний еще и хватит все они уплыли да без вариантов все они захватили йорк это у нас получается город йорк, да я вот советник вот этих вот сыновей да типа он довольный что он умер да нет Узнаете вы маску? Дамокл был великим воином. Признанным вождем огромной армии. Но трусливые генералы бросили его. Немезида, богиня мести, позволила Дамоклу вернуться на землю в облике духа мести. Центуриона в черных доспехах. Который ищет предавших его генералов, чтобы покарать их. И вот его черный доспех, смотрите. он весь в грязи, и доспех кажется черным. А вот и наш дамокл. Пам-пам-пам. Вот так поворот. Маритит, ты генерал Рима. Я взял тебя с собой, чтоб ты защитил меня от дамокла. Но ты и есть там около! О, боги. Ты и есть там около. Да, это я. И моя история близится к концу. Мной двигала одна мысль. Одно единственное желание. Желание мести. Мести императору Нерону который прирезал мою семью, мести его подлым сыновьям, предавшим мой легион! Чтобы осуществить эту месть, мне нужно было вернуться к началу своего пути. Вернуться домой. Опасности подстерегали меня на пути в Рим. Зло, поразившее Британию, чумой опустилось на город. Голодные беженцы из некогда свободного Рима заполонили дороги, жалуясь на голод и жестокие пытки. Закон был низвергнут. Моей единственной целью стало вернуться в Рим и положить конец лу, который начал ты, чтобы не дать тебе уничтожить Рим, который я люблю, и вернуть его народу. Бам-бам-бам. За что? За что? О боги, за что? А тоже не любит этого. Нера, солварет, дебео, какой-то. Императорский портрет. Так, это наш дом, я так понимаю. Да, вот он, колизей как раз, мы идем в сторону дома. Нера ав. Нера тоже посвящается императору. Прошу тебя, накажи которые моего брата. Возьми их жизнь. Утопи их семьи Какой злой женщин. Ну что ж. Тут у нас что? Смотрите. Карикатуры тут еще какие. А, раз пять жирного. Медуза горгона тут. Какие, Какая-то еще карикатура непонятная. Что-то там рогатое что-то. Мастер-разрушение, ура! Тут мало разрушений, надо добавить больше. Куда мне? А, куда-то другую? Туда, наверх. Ага, хорошо. Ну-ка, сейчас как раз поближе рассмотрим. Что это? Натура какая-то. Бык какой-то, что ли? Тут что нарисовано? Тоже какой-то бык. Это фашистский орел, что ли? SPQR. Да кто это? Доблестный герой! Покрытый шрамами ветеран! Бросьте мечи, или предатель! я убью вас на месте. Его! Не ему так с тобой. Задай ему! Ага. А я типа попытаюсь женщину заселить. <связь> вот так. так. <связь> Эх, не вовремя. Ой, вот теперь их четверо. Они так сложные. Но доспех у нас теперь такой черно-золотой. Но одного отпарировать не удалось Два их отпарировала, а? Идеальное парирование. А не та кнопка. Тут что нарисовано? А, а тоже жесть жирного. Ты как? Девчуль. Так, не туда. Через жирного как раз таки. Ага. Куда он за подногу побежал, туда нам и надо. Тут тоже жирный нарисован. С копытцами. Татуя оленей тут? Да. Тоже опять и жирный со стрелой в, в башке. Господин! Легионер убил Атика и Януса! Там кто-то есть. Вы двое. Посмотрите. Да ты такой незаметный Ничего. просто. Вернитесь на пост. Есть! Мне следует держаться подальше от улиц, чтобы не попасть в беду. Тоже жирный гори. А! У быка на рогах этот самый император. Вот отсечь императору голову, посадить голову императора на пику. Ой, не то, не то, уго тихо подожди, развернись и теперь ногой, ногой. Вот где-то здесь рыщет солдат убийца и мы найдем его. Ты! Подлый убийца! Подлый убийца! Просить оружие! Так, подождите, мне нужно занять какое-то удобное положение, чтобы было удобно их контролировать. Блять, не так кнопка. Мне просто удобнее их парировать, я поэтому пытаюсь ориентироваться на идеальное парирование. Ну. Сейчас мы их завалим. Убийца, блин. Назвали меня убийца вообще. То есть как девчонка относилась? Это ничего. Так. Куда мне тут? Вниз, окей. Куда уходишь? А Ну-ка стой. Э, э, э. Он куда-то ушел. А! а там чё? Ничего не запрятано мне? Включаешь каких-нибудь. А! Вернулся! А ну стой! Вернись! Во! Вижу! Всё отлично! Эй, наверху! Укрытие! Я теперь поспокойнее! Нормально? Эх! Да подожди ты. Нормально? Хорошо! Отступите! Я вас предупреждал. А подождите, это мертвецы Отступите или умрите. Отступиться? Да кто ты такой? Мы бритарианцы! А я псих, который вас убивает. Мне кажется, все логично. Причем так весело, задорно. Ай-яй-яй! Еще и казнит. Мне же, впрочем, я предупреждаю то, что ко мне не подходить не стоит. Настроение у меня сегодня не очень. Все. Ты, Отлично! Я тоже! Не, я боялся подходить к такому чуваку, который вырезал уже очень немало людей. В одиночку пришел. А все равно пруду-пруду бесстрашный, бессмертный какие. -то я предупреждаю не надо отступить не подходите все равно лез. да -мо вот постоянно вот, вот с этой кнопкой у меня проблема о этот не помню как это называется который на на людей еще играет такой Тю -тю -тю -тю". Капутами 59! Сколько еще? Около сотни. На августовской дороге кто-то нарисовал на лошадиной заднице лицо Нейрона. А не лучшая идея. Говорят о коллективном наказании. Мы хороним всю улицу. Ебать! Прикиньте, кто-то нарисовал охоронить всю улицу Как вам такой поворот? Кто нам поможет? Нет чистой воды, лекарств, постели, а еда? Какая еда? Мне приходится попрошайничать! Ты потерялся, странник? Нет, я дома все не так, как в твоих воспоминаниях. От Рима ничего не осталось. Mm -hmm. Ну да, это вот то самое место. Вот тут вот мы жили. Да, вот это вот наш дом. Ну, то есть Император побоялся, что его отец выступит против И решил его моментально зарезать, потому что к нему бы прислушались Видишь ли, Марий, не всегда заклятый враг рыщет по дальним землям. Кто ты? Почему это случилось? Мой отец был героем Рима. Твой отец был великим генералом и популярным сенатором. Слишком популярным, быть может. Да, вот. А император завист... завистливый и мелочный человек. Твой отец жил в служении Риму. Император Нерон служит только самому себе. Он ищет власти ради власти. Он считает себя богом. Холодный ветер севера прошептал ядовитые слова в ухо императора. Твой отец и подобные ему хотели вернуть Рим его народу. И император приказал убить их. В конце концов, так поступают императоры. Ростки его алчности проросли в двух его сыновьях, Василии и Комоди. Он дал им силу и полномочия, которых они недостойны. Рим подводит своих детей, Мари. Ты важная фигурка в игре людей. И ты, как и мы все, должен сыграть свою роль. Дамокла, духа возмездия. Судьба Империи в твоих руках. Спаси Рим. Спаси Рим от них. Последние слова его отца. Спаси Рим от них. Ой, нам пора заканчивать. На какой ноте, однако? на императорский турнир разрешение мог дать лишь один человек и я нанес ему визит там я пришел на турнир а, ха -ха -ха, ты гладиатор ха -ха -ха. О, м -м. легендарная броня изящный ход да ты меня слегка. Только лучшие бойцы попадут на турнир. Надеюсь, ты сражаешься так же, как наряжаешься. Бюджет уже такой вот э, дал заквасочку, уже показал, что к чему и как, э, что будет происходить дальше, мы увидим уже потом. Ха -ха -ха. Начинается у нас сразу, прям вот, начнется с битвы. Вот. Все, спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и до встречи со всеми в следующих сериях. Всем спасибо, всем пока-пока.